здравствуйте здравствуйте дорогие друзья значит теперь я включаю первый фрагмент этот фрагмент вы наверняка видели сегодня у меня в социальных сетях я его поставила для того чтобы вам показать Ну, можно сказать базовую линию поведения давы вы знаете такого количества поправления волос как у давида я не встречала больше ни у кого то есть человек вообще его девиз самолюбование посмотрите вот за это интервью это еще не все варианты его поправления прически но некоторые варианты и заодно давайте мне плюсики в чатик ставьте если а нет плюсик не надо пишите десяточку если все хорошо со звуком и если этот звук будет такой же как вот сейчас вы меня слышите если со звуком что-то будет не так, напишите убавить или прибавить видео. А, так, так как вот этот звук, который я говорю, я не смогу наладить. Да? А, сдел... Напишите мне, нужно добавить или оставить так или а, прибавить звук видео. Итак я включаю первый фрагмент, заодно читаю ваши комментарии. А, давайте. Я человек, вы тем более такой знаешь, которому нужно иногда побыть одному. Вот, и я, я сразу вижу, что она такая, типа, ну, то есть ей не хватает этого, ей нужна подзарядка какая-то эмоции, там, чего-то. Много мата, там, mm. вот эта новая школа, ты материшься, ты там э, в каком-то новом амплуа. Ты, ты сам доволен альбомом, который получился? Я безумно доволен треками, которые есть в альбоме. Э -э начал с ним общаться, мы встретились, я говорю, вот тут какую песню можно сделать? Вот мари пишет мне тоже нравится волосы трогать такие вы тоже выпендрежница скажу я вам вам нравится себя показывать вот, вот продемонстрировать свою красоту вообще это больше женский жест для женщины это можно разделить на два выпендрежничества. а если еще а если мужчина часто трогает волосы то это э, говорит о том что он выпендрежник в кубе в квадрате в абсолюте вот так вот так что у нас э, среди вас есть тоже выпендрежники я сейчас подхватила эту э, инициативу и тоже эстафету э, переняла а, да кстати вот мне в чате я не помню кто написал написали что на фоне моря надо провести стрим а легко легко ведь я сейчас просто беру телефон на котором у меня интернет и делаю стрим где угодно так что можно даже на море ну вот я говорю мужа там ну, ты, в принципе, набрала ребят, которые, ну, в Инстаграме, по крайней мере, не все там сильно раскручиваются, то есть ты, у тебя такая цель была, да, изначально взять, типа, вот, как бы, таких начинающих, можно сказать? У меня была мечта одна стать профессиональным, да, знаешь, танцором мирового уровня выиграть чемпионат России. И, и кардинально поменять свою жизнь. Ну, когда мы с мамой уже, знаешь, уже ну, там работали, работали, зак... смогли закрыть там долги. Но для меня это прям мечта была, знаешь, такая. Ну, это ты Мерседес, получается, уже в Москве взял? Не, в Новосибирске. Новосибирске. Да, это было как раз, наверное, где-то за год до моего отъезда у -у -у. из Новосибирска. Нет такого, что Дава, не знаю, там, забрал у меня там Слушай, это помогло. были и вирусные видео, это был контент, который мы постоянно делали, он везде по всем пабликам, ну, ну как пабликам, то есть он расхватывался. Ты понимаешь, что ты влияешь на людей через. Ты знаешь, через первое свои время было, было, было сложно. Вы прям соли идеальная пара, я могу сказать, она тоже особо там не было сто отношений, у тебя мало было отношений, мы прям идеально нашли друг друга, оба как бы. Кстати, обратили внимание что на идеальной паре вот когда его показали во первых челюсть низко во вторых напряг подбородок он очень много от нас скрывает и вообще мы все эти все, все, что он скрывает, мы разберем обязательно сегодня. Но, кроме вот этого поправления волос, там много чего читается. Но ви видите, сколько раз он трогает волосы. Но это, конечно, да, вот кто-то написал, что маргин штерн тоже много трогал волосы. на давай поженимся. Да, он тоже выпендрежник, и мы это хорошо знаем. Груша для битья, по сути. Обусей. Отлично, вы все На самом деле, это так и есть. Ну, правда. Tipo, знаешь ранены. Э... Ну, значит, конечно же, очень-очень интересно, когда такой длинный этот фрагмент, и я успеваю читать ваши комментарии. Там столько всего интересного. Слушайте, как я скучала по вам эти несколько дней, пока мы не общались. Я, я, конечно, общалась с Морем, но и вы меня простите, я думаю. Но это это фантастический я вот читаю ваши комментарии и столько интересного о вас узнаю вот и наталья тоже пишет я тоже трогаю волосы да но ну, молодцы девчонки молодцы это нормально для женщин особенно потому что женщины вот так вот трогая волосы демонстрируют свое здоровье здоровые блестящие волосы это признак того что женщина находится во первых в таком возрасте когда она может родить то есть фертильный возраст у женщины во вторых она показывает свое здоровье что она подходит для того чтобы с ней иметь отношения, но ну, я уж так утрирую, да, чтобы нам э, не не переводить это все совсем уж на те темы, которых мы сегодня трогать не будем, да. Так вот, э, когда это делает мужчина, это не совсем свойственно мужчине. Э, э, мужчина больше, он, конечно же, про то, чтобы добывать, да, он, он грубее все делает. И поправлять волосы мужчина, э, ну прибегает к этому жесту только тогда когда он э, сам по себе вот э, так такой человек да ему нравится себя показывать ему нравится любой ценой быть на виду и в принципе да он как раз такой ну давайте дальше смотреть про э, все его э, э, в общем дальше будем рассматривать все что я хотела э, о нем сказать давайте э, вот по поводу того что закрывают на тнт а, да, в общем включаю фрагмент нежность <связывая> нежность ну, в соли вот смотрите, вчера, наверное. смотрите как у него снижается звук снижается звук пока он говорит вот когда там чем тело обнимал поддерживал а вчера да объявили до, доходит до того, что он просто бубнит себе под нос. Да? Сначала у него первая фраза такая на подъеме немножко, а потом она просто съезжает. Вот эта вот интенсивность речи говорит о том, что тема не нравится человеку, он не хочет о ней говорить. Он выдавливает из себя слова и таким образом уже к концу фразы у него не остается энергии для, для того, чтобы досказать. Но ну, понимаете, что это обозначает? Значит, ему не нравится это говорит о том, что ТНТ закрывает проект ДОМ-2 к сожалению вот она так переживала и я ее поддерживал mm. вот, вот, там было. ну вот насчет поддерживал вот, вот это вот шатание оно как раз синоним вот этот жест вот так вот шатание это синоним слову не знаю помните вот когда мы с вами Гагунского рассматривали и там вот дочка Милана спрашивает у мамы ты мне выделишь хотя бы там несколько вешалочек и она тоже вот так вот рукой делала то есть вот это вот жест не знаю не знаю конечно. ну конечно неожиданно мне кажется для всех а для них так вообще мне кажется смотрите смотрите как он сжал подбородок губы закрыл ноздрю большим пальцем причем смотрите большой палец это эго он закрывает свой темперамент опускает челюсть вообще все ему вообще не нравится это да и он тщательно скрывает информацию не хочет нам ничего говорить. Сжал губы, подбородок. Ну, да, Оль, это да я, я как бы не знаю там всех нюансов, я не лезу там, знаешь опять закрывает ноздрю но уже указательным пальцем но это как раз иллюстратор того что он не, и он запрещает себе туда ну как бы лезть не в свое дело он закрывает ноздрю вот так вот и э, указательный палец это директивный палец а вот этот палец большой это наше эго то есть он сначала свое, своим эго закрыл потом э, указательным то есть он изо всех сил старается не лезть туда вот он очень четко кстати вот если так вот разобраться то он ну его читать очень легко это вообще большая удача то что он дал такое большое интервью у меня было много вопросов на самом деле к нему, да, но мы там какие-то вещи о нем узнавали от лиц, с которыми он общался, от его предыдущих друзей так называемых, да, и поэтому многие много инфор, ну там много информации мы просто знали только с одной стороны, да, и у нас был повод этому не верить, да, по сути, если мы узнаем какую-то информацию только от одной стороны, эту информацию, ну, грубо грубо говоря надо делить на двое да ну да не несмотря на то что говорили это ну там про него какие-то вещи э, довольно ну, правдоподобно но все равно вот от этой информации приходилось убирать значительную часть да вот как-то нашей веры но когда он ответил на все эти вопросы у меня лично вообще не не осталось никаких сомнений по поводу того что я слышала у других людей да поэтому следующий фрагмент я включаю разочарование разочарование значит сразу не отвечает вот ведущая очень хорошо вообще сделала для нас замечательную работу она позадавала ему вопросы вот по поводу эмоций как, как вот как ты расскажешь про эмоции да покажи нам эмоции и мы прям можем считать его эмоции и видно что вот он получается что не, ну вот он замешкался да ему неловко вот по поводу э, разочарования но это неудивительно потому что человек который э, любит быть всегда красавчиком да вот смотрите на меня любуйтесь мной а тут бах разочарование э, слово от которого он по сути бежит да он всю свою жизнь бежит от этого слова прячется всячески и сейчас мы ту же самую реакцию видим что он прячется от этого слова его первая реакция Просто отвлечься на что-то, да? Это жесты манипуляторы, когда человек начинает резко пить воду. А вот это как раз, ну, один маленький звоночек против того, что ему не нравится слово разочарование. Что Ты улыбнулся сейчас? Ай. Смотрите, он натягивает одежду. Вот, кстати, по поводу одежды очень интересно дальше у нас будет момент с одеждой он как э, на моментах когда ему э, когда он чего-то боится или кого-то боится знаете у него это э, ну боится значит уважает вот это вот как раз про него так вот боится уважает или там просто опасается чего-то он э, натягивает одежду видите улыбка э, такая вниз и да. с отвращением напряг подбородок, но э, не, не нравится, не нравится ему, но нам это удобно для того. Ну, вот я для того, это в наш стрим поместила, чтобы мы с вами сейчас разобрались именно вот по его реакциям, реакциям тела. Да, базовая линия поведения. Не знаю, слушай, разочарований просто по жизни разочарований, наверное, много их бывает смотрите вот этот жест еще мне очень понравился как он сводит ноги это еще один признак стресса еще один признак его страха вот видите вот вот ногами ногами ну, значит он нам продемонстрировал все же ну в основном весь арсенал жестов которые у него ну как реакция на страх на стресс да поэтому идем дальше следующий фрагмент ревность вообще ревниво? Ой, ревность да ну как как сказать ну... вот смотрите вот это очень тоже интересный жест который я хотела вам показать вы видели да он потер глаза а, а, указательным пальцем но по поводу того что потер глаза а вообще вы знаете когда человек устает у него устают глаза и вот естественная реакция это потереть глаза и как-то вот их увлажнить таким образом может быть да как-то вот постараться когда знаете водитель долго ведет машину например и уже чтобы не заснуть он берет ну вот прям трет глаза чтобы вот как-то взбодриться да. еще этот жест можно трактовать так что глаза бы мои этого не видели да то есть устал это крайняя степень усталости от которой хочется уйти а, так вот он нам продемонстрировал вот по поводу ревности вот эту самую усталость да, на которую не хочется смотреть и еще плюс каким пальцем он это сделал это директивный палец да получается он не кулаком это сделал а именно пальцем палец у нас про указание то есть он себе запрещает можно сказать вот так вот реагировать да но, но ему приходится вот с этим жить он он весь живет в этом поэтому ну, кстати здесь он не врет и в общем то он нигде не врет своим телом поэтому мы с вами его и читаем и я допускаю что он действительно слишком ревнив но тут даже ревность вот в отношении оли забегая вперед тут даже ревность не в том что он не верил в ее там верность еще что-то а, а, тут ревность к ее успеху скорее потому что он а, очень ревностно относится именно к успеху ему хочется быть номер один но он об этом все сам скажет да вот прям соли я особо у меня нет видите и поправил опять одежду одежду поправляет когда ну вообще в принципе мы когда одежду пытаемся натянуть на себя мы пытаемся от этого спрятаться да но ну, и реакция на слово ну, на то что он говорит про олю и натягивает одежду ну опять это еще один момент который ну все-таки говорит не в пользу их отношений не в пользу того что он ей доверяет а скорее он ее опасается вот здесь получается и с отвращением давайте посмотрим видите с отвращением говорит и натягивает одежду то есть все таки когда он говорит про олю всегда вот такая реакция либо он ну, можно сказать энергетически просаживается да? у него получается вот эта реакция когда ему у него уже нет сил говорить да? он съезжает вот как в первом ролике вернее во втором либо он демонстрирует нам вот эти вот всякие жесты которые говорят о том что он ну, ему не нравится о ней говорить, но вот везде, везде по поводу Оли идет вот такая вот негативная реакция. Ревности, потому что она ну, не дает, там, знаешь, каких-либо. Ну поводов, да. Я тоже стараюсь лишний раз там, знаешь, ну не было того, что я там хожу с кем-то за руку, там, знаешь, лишний раз обнимаюсь, там просто так, да. Хотя, ну знаешь, да, как там бывает, там даже на том же ледовом там многие ребята там, конечно, еще и сосались, еще что-то делали, то Вот, ой, как ему не нравится вот по поводу ледового. Вот, возможно, именно это было, ну такой таким моментом, который вызывал в нем много агрессии. Смотрите, он говорит с отвращением, закрывает рот рукой, пытается что-то не сказать. То есть у него очень много негативных эмоций по поводу Ледового. Я знаю, даже Ну, то есть это настолько это. Да, добрый вечер, кто подходит. Для меня это, ну, ну, это прям, ну, мерзко, скажем так. То есть это, это не приветствуется. <с Stop> Смотрите, вот еще интересный такой жест, когда смыкает палец эго и руководство. Ну, это, кстати, йоги используют, когда мы эго замыкаем на дисциплине, ну, даже, даже не на дисциплине, а на том, что вот как бы эго заставляем делать какие-то какие-то действия да и это приводит к какому-то результату и вот здесь вот получается что он нам ну он очень четко иллюстрирует то что проговаривает дальше то есть ты вот, более не разрешил Ну нет это было бы конечно нет сто процентов ну пожалуйста тогда ну вот отклонился когда спросили про то что разрешил бы он оли лучше в ней отношения. то есть это это не про меня видите а вот еще интересно, а, ну, во-первых, сжал губы, спрятал губы, то есть ему абсолютно это не подходит, он просто, ну, для него это... Ну, ну очень серьезно. Серьезно нет, да, он ни в коем случае не допустит это в своей жизни. Но здесь еще интересно, вот эта вот часть очень сильно напрягается. Это, знаете, когда человек назидательно, можно сказать, навязывает свое мнение. Вот в этом случае напрягается вот эта носогубка. Кстати, я вот это ну, очень сильно у некоторых людей, вот это место напрягается. И часто эти люди, вот знаете, они такие солдафоны, которые по правилам любят, которые любят руководить благодаря тому, что там занимают какую-то должность, да, они очень любят, как бы, всех в порядке держать да вот есть такая штука я однажды это, как, пришла в какое-то учреждение и там на охране охранник вот с такой вот носогубкой прямо знаете вот у него все напряжение совсем со всего лица можно сказать напряжение вот сюда с, собралось и он вот знаете как клювик у него вот здесь образовывался и он настолько требовал чтобы вот прямо ну, ну во первых мышь не проскочит через его там какой-то занюханный кпп да но во вторых он настолько вот видно было что это чисто его инициатива вот так строго себя вести он настолько придирался вообще к каждой мелочи там ну то есть заполняйте там какие-то бланки ну то есть вот кпп такой вот вот он своей энергетикой вот этой носогубной зарядил все кпп знаете вот как высоцкий пел а, про то что у нас а, каждая уборщица хочет а, быть начальником так вот и он был начальником на этом кпп ну, и, вернее не кпп это в военной воинской части до да, называется кпп но ну, вот это пропуск пропуск проходная да но на этой проходной был такой деспотизм вообще с его стороны и вот у него как раз вот эта носогубочка была клювиком вот а в данном случае видите как дава э, носогубочку вы выводят вот клювиком то есть он знаете такой начальник в своей деревне можно сказать вот когда вы видите вот это имейте в виду что человек очень э, мнит себя большим начальником и если вам надо с ним договориться постарайтесь старайтесь подыграть ему и сказать вот ну, дать понять что вы подчиняетесь его правилам да они они могут быть настолько глупыми бестолковыми но если вам надо с ним договориться дайте понять что вы его поддерживаете, и вообще, что все остальные его, ну и как правило, его никто не поддерживает, его все не любят за это, дайте понять, что все они глупые, а вот он один очень умный, дисциплинированный и правильный. Вот это вот очень хорошие слова будут для такого человека. Ну и вот здесь вот Дава нам показал свой, свои диктаторские замашки, можно сказать. Дальше, следующий фрагмент сказал Далее. что моя любовь меня очень сильно поменяла потому что я ну искренне бы любил человека а вот обратите внимание как монотонно и знаете вот я бы даже сказала с какой-то ну во-первых без эмоций и с какой-то уже безнадегой он проговаривает вот это все про Ольгу вот и ну очень люблю очень глаза в пол не называет по имени Люблю, и все что я там знаешь думал я такой черствый там никогда не полюблю больше всего на видите вот отвращение в отношении любви на самом деле он просто знаете он закрылся после тех отношений о которых он нам рассказывал да помните он влюбился в свою соперницу по танцам и вот он настолько захлопнулся он просто никого не впускает в свое сердце и до сих пор он испытывает отвращение в отношении э, вообще любых э, ну, в отношении любви поэтому в общем то здесь обвинять его в этом ну я не знаю стоит или не стоит это конечно же жизнь все расставит по своим местам но конечно же вообще что что но ну, ну вот так сложилось мне это надо я там 111 один, один, один, все это в один момент просто в один день вот так вот по щелочку пальца видите сжал губы то есть получается что он испытывает досаду ему не нравится вот это то что по щелчку пальца ему вдруг пришлось входить в отношения понимаете вот он он не рад этим отношениям он не хотел этих отношений но просто видимо он захотел их потому что он вообще человек вот есть такой психотип паранояльный психотип это люди которые невзирая ни, ни на какие преграды идут к цели да если надо быть такими они будут такими если надо быть зайчиками они будут ими но только до тех пор пока им это надо понимаете это человек цели и ну что он такой да он он пойдет по головам он, он будет все его партнерша будет э, как нельзя лучше соответствовать ее его статусу да и если вдруг она в какой-то момент будет не соответствовать он заменит ее на другую то есть это это как раз вот перед нами человек который э, как раз очень ярко демонстрирует вот этот паранояльный психотип поэтому но ну, здесь в общем то неудивительно поменялось и я стал каким-то опять там знаешь там, романтичным, сладким. Видите, с презрением, говорит, стал романтичным, сладким. там, <свят> <свят> подарки делать. Я, ну, знаешь, так. что хочу заметить, что мне очень нравится, что ты не стесняешься об этом говорить, выражать свои чувства. Вообще это не свойственно, особенно кавказским мужчинам. Они <свят> обычно в себе держат вот любые такие вот эмоции. Просто я чувствую там Олю и знаю, что для нее очень важно. Смотрите, Олю и прям плечом дернул, знаете, такое ощущение, что как оттолкнул на внимание, для нее это очень все важно и мне самому это в кайф делать ну, насчет этого он очень сильно сомневается но проговорить-то надо и я делаю это от души когда я хочу говорить, я говорю видите, от души, но при этом смотрите, сжал губы подбородок а, вообще, нет, нет не от души, совсем не от души просто потому, что это надо я это делаю, потому что, ну, чувствую так говорят о работе как правило а, да и дальше демонстрирует нетерпение вот он хочет закрыть эту тему потому что у него не хватает энергии об этом говорить Ну с воодушевлением то вообще он он не актер да был бы хоть как-то ну, как Какие-то навыки, если бы имел, он бы понимал, что надо хоть немножко воодушевление себе включить. Но э, вот воодушевление в том, что он нетерпеливо уже, видите, вот это сбрасывание э, часов, э, это как раз говорит о том, что все, хорош, давай закругляться, давай уже переходить на другую тему. То есть ему не нравится это говорить. Что я это как-то поддерживаю, там, знаешь... Она там раскрывается от этого по-другому, у нее настроение поднимается, то есть, когда я там... Видите, заправляет рубашку опять, то есть, э, ну, ну вот все жесты говорят о том, что он к ней очень плохо относится, но он этого не может показать, вот это его очень сильно давит, и поэтому он зажимается, каждый раз зажимается, когда о ней говорит. Уйти в себя, у меня такие моменты бывают, знаешь, ну я человек, как бы, тем более такой, знаешь, которому нужно иногда побыть одному. Вот, и я, я сразу вижу, что она такая... Видите, красуется, ну, вот этот жест мы с вами видели, да, но вот именно в контексте теперь понимаем, да, я, я такой красавчик вообще-то, если чё так, если чё так, я вообще крутой, да, а мне приходится прогибаться, да, вот этот жест как раз и говорит. В, ну, то есть я не хватает этого, ей нужна подзарядка какая-то эмоции, там, чего-то в таком, в таком ключе, и я там опять включаюсь, там, типа видите отвращение презрение э, плечом дергает но мы видим что и, и самое интересное что у него иллюстраторов мало он вот даже вот это жест это не иллюстратор это жест-манипулятор. Это когда человеку некомфортно, и он пытается себя погладить и успокоить. Ой, что я у себя на голове наделала? Я, я уже запуталась. У меня камера а, зеркалит, и я запуталась, в какую сторону у меня волосы. Подарки. Он, с детства мечта такая, что я вот один раз влюблюсь в своей жизни, и навсегда это. А вот это я вам для контраста поставила сразу резко другой ну, вот другой фрагмент, когда он рассказывает с воодушевлением. Вы обратили внимание, что про Олю он говорит, как будто в воду опущенный, да. А тут бах, и пошли эмоции. Я тебе клянусь. Вот видите, иллюстраторы. Вот они, иллюстраторы, вот они, эмоции, да, и вот оно счастье. Вот ты можешь угорать над этим, но я прям, знаешь, искренне в это верил И типа для меня вот первая любовь, когда она разрушилась, это был такой просто, ну, и все, весь мир рухнул Я колбасился, ты че? И прикинь, я с этим человеком записываю, ну, совместный трек И его же трек, хит, понимаешь? Ну вот, вот что его по-настоящему радует, это то, что его кумиры, которых он слушал раньше, сейчас с ним вместе выходят на одну сцену, записывают вместе трек. Для него это радостно, а не то, что он с Олей. Оля для него лишь ступенька, о которой он сейчас уже говорит. Да, в начале отношений он говорил о ней с воодушевлением. Почему? Потому что да для него на самом деле это было... Ну, как знаете как до марса долететь да, с солей общаться он ее везде отмечал он всячески пытался с ней законтачиться, потому что она для него была ступенькой сейчас же уже вот на момент этого интервью эта ступенька уже пройдена поэтому он так о ней говорит да зачем говорить о той ступеньке, которая уже все она уже съедена переварена давно и выброшена да вот следующее сейчас в данный момент его воодушевать именно ну вот те мечты о которых он мечтал он до сих пор можно сказать об этом с воодушевлением говорит да те люди под которых он раньше там которых он раньше слушал да и они сейчас с ним можно сказать дружат да какие-то совместные проекты осуществляют вот это вот для него радостно а вовсе не то что он уже давным-давно съел и переварил поэтому конечно же на момент вот этого интервью для меня лично было предельно ясно, что их отношения уже вот-вот ну, закончатся, но так уж получилось что это вчера стало известно ну, возможно, что Оля э, придет в себя и как-то начнет это все возвращать, потому что она конечно же в отчаянии я не, не успела просто поставить ее фрагменты да? но она там во-первых не очень трезва когда говорила о том, что они расстались а, во-вторых она ну в отчаянии это сделала до да, его можно сказать отвергла но для него этот шаг был горой с плеч вот понимаете для него это уже освобождение потому что вот то как он о ней говорил накануне получается о многом говорит но давайте дальше следующий фрагмент вот это вот конечно же очень показательно в плане того что она написала что он еще и руку поднимал вот я вы знаете я ей Верю. Давайте посмотрим этот фрагмент. Я там сказал, Далее. что моя любовь меня очень сильно поменяла, потому что я, ну, искренне полюбил человека, вот и, э, ну, очень люблю, очень люблю и все что. Ну то, что он монотонно это проговаривает, мы это уже поняли, да? Не называет по имени глаза в пол. Подождите, это кажется у нас уже было, да? Э, сейчас секундочку. А, простите, сейчас следующий фрагмент. Невозможно в команде, когда есть два единоличных вот так, ну, mm -hmm. прям локомотива. Я должен быть звезда номер один. Ну, то есть в команде, где я обитаю, я вот я, я, я есть для моей команды. Я номер один. Все. Что такое любовь? Вот вы понимаете я этот фрагмент поставила сейчас еще дальше продолжение этого фрагмента как иллюстрацию того что у них ну вообще не могло быть изначально ничего он сейчас проговаривает что он должен быть лидером в отношениях и во всем но в отношениях с ольгой бузовой он был ведомым он не был лидером все смотрели на ольгу и только благодаря ей узнали о нем он это отлично понимает да хоть и не проговорил ни разу об этом он ни разу не сказал ей спасибо даже ну может быть он на начальном этапе отношений ценил это сейчас же когда он давал это интервью ни, ни слова ни слова благодарности в сторону ольги я не услышала ну и вообще искренней благодарности да вот а э, с его стороны идет ощущение того что она номер один да а рядом с ней номер один уже быть не может и поэтому его это очень сильно угнетало все эти отношения то есть он продержался целый год это для него достижение с его характером так вот он сейчас сам проговорил что ему нужно быть номером один в отношениях и еще давайте дальше Любовь это то, что я сейчас испытываю к человеку. Опять с каменным лицом, плечом пожимает, но нет, не испытывает он к человеку. Видите? К моей любимой Олечке. Видите, с отвращением. Ой, с презрением. Вот это односторонняя улыбка. Глаза злые. Ну, тут когда-то не знаю. Отвращение тут тоже видите какая презрение отвращение какая улыбка у него челюсть вперед вот это вот кстати когда челюсть вперед ну вот то что он там наклоняет голову это жест не знаю а челюсть вперед это скрываемая агрессия понимаете ты, я говорю, ты видишь вот эти глаза смотрите вот вот по поводу этого я вообще просто когда увидела да для меня это было просто шоком, вот честно. Когда я вот это увидела, я не хотела, абсолютно не хотела это показывать и расшифровывать. Но сейчас уже, ну как бы можно, потому что, ну как мы знаем, они расстались. Но это, это просто страшно, когда ты видишь, как мужчина говорит о своей женщине, которую якобы любит, да, вот с отвращением вот про эти глаза, челюсть вперед. Ты смотришь, блин, такие сладкие, такие хорошие, так вот, вот. Это, это иллюстраторы агрессии, это знаете, вот как человек, которому доставляет удовольствие мучить кого-то, понимаете, вот здесь вот глазки вот эти выковырять, да, как будто бы, я прям, я в шоке. А потом, смотрите, как он лицемерно раз собрался, думает, ой, ой, заигрался. И тут же раз выпрямился, и как будто бы все в порядке. Да? Не обращайте внимания, я пошутил. На самом деле, вот это вот его нутро настоящее. И то, что он руки распускал, это, это явно. Ну вот человек, вот он, он получал удовольствие от того, что ему, понимаете, это вот он сейчас нам проиллюстрировал то от чего он получает удовольствие вот он как бы даже немножко возбудился от этого <laughs> это, это просто жуть да и сжал губы но в общем в общем страшно страшный он человек вообще чудовищная посмотрела и у меня осталось знаете вот в целом интервью как бы знаете вот все было направлено на то чтобы мы рассмотрели в нем личность до да, чтобы мы рассмотрели в нем какие-то хорошие качества но к сожалению я так и не увидела хороших качеств и я даже ну вот судя по этому интервью я поняла шесть причин по которым э, понятно что расставание близко. Вот под, подводя итоги под это то еще будет у нас дальше я продолжу по поводу других личностей о которых он говорил там о своих ä, предыдущих партнерах, да, которые сейчас о нем говорят плохо мы выясним на самом ли деле он воровал контент там еще что-то но вот что касается ольги ä, подводя итоги я ä, ну вот ä, могу шесть причин назвать по которым я поняла что они вот-вот расстанутся а, во-первых это подавленность при рассказах об ольге он, ну вы видели, вот эта монотонная речь, которая съезжает вообще на полу шепот, да, он, он не хочет о ней говорить. Дальше, ни разу не, пол, не поблагодарил ее за продвижение. Он очень ревнив во всем. Не только вот ревность в отношении любимой женщины. Он ревнив во всем он ее считал конкуренткой и ну в общем то и считает наверное а, ну и соответственно как с конкурентом рядом жить а, ему очень важно было быть номер один ну и до сих пор это, это такой человек который должен быть всегда лидером а представляете рядом с ним конкурентка конечно же она перетягивает большую часть внимания аудитории что ему никогда не нравилось поэтому им ну вот это вот важность для него чтобы он был номер один и поэтому у него зрела вот эта агрессия возможно он ее проявлял в отношении ольги возможно это зрело подсознательно да и его можно сказать опустошало потому что когда человек агрессивно всегда реагирует да он сам себя истощает ему нужно чтобы либо вот эта агрессия выходила наружу, ну, то есть, как мы увидели, он получает прям удовольствие от того, что представляет, как он ее мучает. Понимаете, вот эти жесты, это вообще жутко. Так вот, либо он проявлял это, либо он в себе это копил-копил, и в итоге, ну, получается что сейчас когда она его там сгоряча послала он сейчас радуется и отдыхает потому что ему очень тяжело тоже находиться рядом с человеком которому он испытывает подсознательную агрессию дальше он не умеет а вот по поводу не умеет дружить это мы дальше он обязательно нам скажет а дружба ну, в этом интервью если вы смотрели кстати напишите плюсик кто смотрел это интервью если не смотрели обязательно пересмотрите. Смотрите. но дальше мы это еще пройдем а, он скажет что он не умеет дружить так вот дружба это любовь но без секса неважно ты там не знаю это твоя девушка или это твой друг но это дружба понимаете если дружба то это самоотдача это комфорт рядом но этот человек просто не имеет вот этих качеств он не ну, не обладает таким качеством как эмпатия поэтому ну и как я уже сказала он параноял а, все ради цели он пройдет по головам ну и поэтому ожидать от него каких-то привязанностей но ну, он а, в какой-то момент да он был привязан к девушке да это по молодости но он видимо настолько разочаровался в отношениях что в итоге мы имеем то что имеем и в общем-то ожидать от него что а, волк станет травоядным а, не стоит а дальше ну теперь уже непосредственно по тем людям которые вот плюсики а кто не смотрел минусы поставьте вот смотрю а, Линочка Линочка написала прям такой красивый плюсик он правда слился у меня с фоном с темным у него лицо как у, у типичного учителя а, да так его последняя фраза про бывшую ой там вообще там очень много всего если разбирать так это прям можно целых три стрима проводить но у нас же нет времени на это потому что у меня еще две темы виталина и владбахов. А, поэтому я сейчас Сейчас вот сегодня проведу про него, а дальше буду проводить про других стримы. Многих людей надо выводить на чистую воду. Вот так вот. Отдых отдыхом, а выводить на чистую воду все равно людей приходится. Да, включаю следующий фрагмент по поводу Амирама. И кстати, вот здесь вот вы сами сейчас сможете понять, какие на самом деле эмоции он к нему испытывает и написать в чатик, что вы думаете, как он относится на самом деле к Амираму. Так. Амиран Сардаров или Текила? Сардаров, uh, конечно, Амиран. Сто процентов, uh, потому что я, я смотрел его контент постоянно. Это был один из тех ребят, которые меня мотивировали. А, да ну что вы скажете по поводу его натягивания одежды как он к нему относится напишите мне в чатике мне интересно кто будет смотреть записи напишите в комментариях пожалуйста как он относится к камераму. и я тогда вы сейчас напишите и я тогда свое мнение скажу или прочитаю чье-то из вас давайте делайте делайте сплошной э, так victim блейминг, обвинение жертвы ой там там много-много всего так на сегодняшний разбор подтверждает ваш разбор да вы у алены блин я я не помню что я тогда говорила но я уже просто столько этих стримов провела что уже запуталась в своих показаниях если сейчас нарыть можно на меня вообще много чего нарыть не очень хорошо да не могу досмотреть стрим потому что их обоих терпеть не могу но потерпите вы ж меня любите потерпите да напрягается правильно с опаской конкурент ага зависть Камерану а, тоже зависть у кого так блин ну кто он такой а, но почему-то некомфортно ему так да правильно молодцы светлана добрый вечер как вам удалось так все увидеть продаву я не верила а оказалось так ну вот видите это все профайлинг если хотите можете это изучать кстати я наверное со вторника буду проводить три бесплатных занятия по физиогномике и профайлингу можете их пройти и потом на обучение ко мне пойти так значит ощущение что он ко всем плохо относится кроме киркорова да и киркоров просто это та ступенька которая чуть выше и которую надо еще пройти он ко всем относится вообще как истинный параноял, он относится с пренебрежением к тем ступенькам которые уже ниже его и с уважением к тем ступенькам которые выше что касается амирама мы с вами уже вот э, проходили что он когда ему что-то некомфортно он натягивает одежду но ну, кстати по вашим комментариям я вижу что вы еще глубже смотрите вы еще больше вот это расшифровываете а, но ну, в двух словах он его боится и уважает вот так вот но ну, поэтому идет вот это напряжение да? но ну, это еще видимо не пройденная для него ступенька он понимает что амирам чуть выше его находится в этой пищевой цепочке и поэтому он к нему так относится как только он его ну, вот поступит с ним так как поступал с другими своими партнерами он к нему начнет относиться примерно так как вот например к этому давайте посмотрим а по поводу мухи так называемого которого мы тоже в прошлом разборе ну вот его показания посмотрели да и приняли к сведению да вот вторую сторону давайте послушаем насколько же там все верно Насколько надо было верить тем словам? Просто говорил, я никогда там, знаешь, даже кто-то в мой сторону что-то говорит или что-то, я никогда не обижаюсь на людей. Смотрите, говорит с отвращением. видите вот говорит вроде бы позитивные вещи да он говорит что да я да я никогда ни на кого не обижаюсь я такой белый пушистый замечательный да но мы видим по лицу сколько там отвращения презрения вообще злости и всего остального но при этом говорит позитивные вещи да смотрите как может быть это плохо я не знаю но я да, да нет но это это не неплохо не это плохо что на самом деле дава относится не так как говорит он говорит хорошие позитивные конструктивные вещи да он правильно говорит что он не обижается ни на кого да знаете как я не обижаюсь ну хату спалю вот примерно так он и говорит вот я очень рад за ребят, ну то есть что вот ты слышал или может быть видел видео где муха битаев о тебе говорит о том что как он к тебе относится да. и говорила тебе такие вещи, как. Ну, говорит, говори. ты не очень хороший человек. Человек-предатель, он просто ходит по головам. Тебя это не задевает. Ну, смотри, я я как бы так считаю: если я вот, например, на кого-то обижен, или мне считаю, что у него что-то случилось, я либо с этим человеком не общаюсь, и мне по барабану на него, вот, я нигде не буду про него говорить. Либо я ему просто наберу да видите как с отвращением с презрением но ну, на самом деле сейчас проговаривает те вещи которые ну, должны уронить его авторитет в глазах нас с вами да то есть он по сути говорит очень нелицеприятные вещи о мухе да? он подрывает его авторитет но ну, такая такая знаете женская манипуляция если честно он не говорит прямо о том, что ну, на самом деле мы с вами видим, что э, он к нему пренебрежительно относится, с, э, с, с отвращением. Он ему абсолютно не нравится. Но он так великодушно, типа, я прощаю всех, кто говорит обо мне плохо. Так как бы с высока, да, с высоты своего полета, как бы всех прощает. Но на самом деле он еще шпилечку вставляет, и вот такая шпилечка по-женски. Вот я бы, наверное, не так поступил да вот если мне человек не нравится я бы не стал говорить плохо Ну, то есть я такой классный белый пушистый а вот он такой вот мерзавец он себе позволяет да но посмотрите на него кто он кто я да вот примерно это он и сказал из чего мы делаем вывод что он к нему очень плохо относится но знаете он так как эта ступенька уже пройдена он с ним бороться не будет он доказывает что-то кому-то не будет потому что это не рационально для него человек параноял он очень четко все определяет это рационально или нет если не рационально он ну драться не будет не будет тратить силы поэтому вот такое вот пренебрежительное отношение поэтому нет активного какого-то но ну, активных жестов таких которые говорят о том что ну на надо его победить да как-то его а, поэтому вот такая реакция то есть он для него уже пройденная ступенька вот в отношении ольги вот эта агрессия да она действительно говорит о том что не до конца еще пройдена эта ступенька эта ступенька еще имеет какой-то а, потенциал до да, который надо загасить а вот в отношении уже э, этого э, своего мухи э, он э, ну как бы уже это пройденный этап дальше следующий фрагмент по поводу литвина вот там вопрос был украл ли он контент давайте выясним как вы считаете украл он у него контент или нет плюс-минус в чате ставьте. если украл то плюс если не украл то минус давайте быстренько поставим так интересно у них контракт или любовь знаете насчет контракта я не знаю этого я вот к сожалению вот такие вещи я не экстрасенс я вижу по реакциям тела, что ну, со стороны Оли больше привязанности, со стороны вот, Давы была на первом этапе вот, эта вот вспышка да, вот, того, что он ну, переступил на очередную ступеньку скорее это так назвать да а, ну вот со стороны оли была привязанность я не знаю это не отменяет и не предполагает контракта понимаете контракт мог бы быть могло и не быть а, потому что ну даже если был контракт это не мешало оли например в него влюбиться да может быть она думала что это все ну, воспринимала это за чистую монету либо играла но а, ну я не знаю конечно она могла бы включить свои вот эти способности и игру ли, а, так так так вижу плюсы вижу вижу ми минусы но ну, давайте смотреть давайте разбираться украл он контент или нет как он сам считает или обвинил тебя в том что ты своровал его контент как-то контент что ты... своровал. видите а пауза переспрашивает но но Самое интересное. Вот переспрашивает, да, это еще можно было бы ему поверить, но не смотри, было нет такого. Нет удивления! Вот в чем проблема. И есть стыд. Ну, не хочется сейчас эту uh -huh. тему. А, теперь смотрите презрение отвращение, вот и самое интересное он переводит разговор на другую тему Понимаете, то что я к человеку нормально отношусь нормально отношусь нет не нормально. Он ему все равно есть он или нет это пройденная ступенька да он не не хорошо к нему относится это не надо питать иллюзий а что касается вот именно контента то у него нет удивления. Либо, смотрите, тут может быть еще один моментик. Может быть, он просто слышал эту версию да, до этого. И тогда в тот момент, когда первый раз услышал, он удивился. Сейчас вот удивления нет. Но все же, если он не первый раз слышит, то наверняка у него должна быть версия какая-то по поводу этого контента. Да? Если бы это было неправдой. То, как любой человек который слышит обвинение в свою сторону он а, дает какие-то факты опровергающие это обвинение но вместо этих фактов пошли какие-то вот вещи я же к нему хорошо отношусь давайте не будем этого портить ну то есть это уже пошли какие-то отмазки уводы в сторону а, ну даже если учитывать что вот эта реакция а, нет удивления до да, ее пропустить да как будто вот это было раньше ему сказано он так тогда удивился сейчас нет да но при даже при этом сейчас он должен был тогда ответить на вопрос и более аргументированно а здесь ответа не прозвучало и как бы у него все идет нормально у mm -hmm. меня просто как бы и он я смотрю огородился от всех потому что понимаешь я тебе объясню все очень просто там дело не в ситуациях дело в том что он лидер я лидер а, и перевел разговор вообще на другую тему, да. Вместо того, чтобы ответить, украл он контент или нет, он начинает вот перебрасывать какие-то моменты, да, он лидер, я лидер, но получается... И вот, это, вот эта тема ему более интересна, понимаете? Не то, что он там, ну, объяснить всем, ребят, я не крал контент, вы чего? У меня это там возникло, это он у меня украл, да? Но какие-то вещи, аргументы, но нет, он начинает вот в какие-то дебри другие лезть, понимаете? Вопрос задан один если человек начинает вам отвечать увиливать вот э, на другие вопросы которые вы ему не задавали значит имейте в виду, что он вас уводит в сторону от того где зарыт клад клад это его правда да вот он свою правду зарыл в землю и не хочет чтобы вы ее узнали вот и все невозможно в команде когда есть два единоличных вот таким mm -hmm. ну, локомотива я должен быть звезда номер один ну то есть в команде где я обитаю я, вот я, я, я есть для моей команды, я номер один. Все. Там был Литвин. Ну, то есть у него тоже. Он тоже такой человек, которому он должен быть номер один. Он лучший. Mm -hmm. Все. И это невозможно. Я никого там не обижал. А, вот кстати хороший вопрос то есть фактически такие люди как он никогда не смогут искренне полюбить человека вы знаете может быть и смогут когда этот человек которого они полюбят будет недостижим знаете почему он а, до сих пор я даже предположу что до сих пор у него чувство вот к той а, конкурентке по танцам да потому что она над ним посмеялась, потому что в итоге он ее так и не добился, он вложил туда кучу ресурсов, да, и так и не добился. И возможно, что она у него в голове до сих пор сидит. Вот такие люди, они как раз вот на это и цепляются. Понимаете, вот когда она его переиграет, он, он сам игруля хороший, да, а вот когда он встречает еще более продвинутую прошаренную игрулю вот тогда он только влюбляется понимаете вот здесь вот игра такая игра на то кто сильнее ему нужна просто партнерша которая сильнее которая вот прям будет его мочить унижать и все такое вот он будет за ней собачонкой ходить но это для этого ей надо быть я не знаю дочерью какого-нибудь президента наверное как минимум Ну, я не знаю кто сейчас вот на данный момент вообще ольга бузова если бы она его ну как то вот с ним по-другому себя повела не стала бы открываться он бы ходил и до сих пор бы это, в отношении нее проявлял бы какие-то чувства может быть если бы она подольше посопротивлялась он бы сейчас был влюблен по-настоящему но так как она ну, с ним вот с ним надо как можно дольше его динамить, ну так вот утрировано. я прошу прощения за отступление такое но человек который нацелен всегда на достижение вот если он встречает такую девушку которая будет ему недоступна причем она будет еще и по статусу выше вот ольга она бы подходила но вот единственное что ей надо было себя вести как стерва. То есть я никому там не кидал на бабки, я никого там, э, там, знаешь, не крал телефон или, ну, в общем, не причинял никому такого вреда И по сей день нет такого, что дава, не знаю, там забрал у меня там. Телефон, вы считаете, что какой-то проект, ты забрал, который вы нет, вместе придумываете. Нет проекта никакого. Проекта никого нет, это все выдумки. Но, смотрите что он нам ответил да ничего он не ответил он сказал что он такой хороший белый пушистый что вообще все эти наговоры это все э, завистники да? помните многие так э, начинают говорить да когда аргументов нет то все вы мне завидуете и вообще я такой белый пушистый не трогайте меня пожалуйста вот примерно это он и сказал на самом деле вот эти все уходы от правды как раз и говорят о том что действительно там правда зарыто и действительно он украл контент и сейчас ему за это тоже стыдно но а, так как ну как говорится ты виноват лишь в том что хочется мне кушать да ему хотелось кушать на тот момент и э, этот контент ему был очень удобен поэтому здесь э, ну для меня по крайней мере ясно не знаю как вам можете ну как хотите считать ну вот я вам показала почему я так считаю дальше следующий фрагмент по поводу карины тоже мы знаем что она недовольна их отношениями осталась давайте посмотрим что на самом деле было и как он на самом деле к ней относится я очень вообще благодарен этому человеку она она крутая она правда это был один из тех людей которые ну то есть когда я уже потерял веру в то что вот смотрите вот это поглаживание челюсти говорит о том что она для него представляет все-таки еще интерес не то что даже интерес а она для него равноценный противник вы знаете вот здесь как раз ну можно сказать вот с его стороны идет какое-то уважение понимаете вот в отношении там мухи он с презрением с отвращением говорил то есть там вот тот персонаж да для него уже пройденная ступенька вот э, по поводу карины это ступенька скажем так наравне с ним Поэтому вот здесь вот, когда он говорит об этом, ну, возможно, что она является его трофеем, вот это тоже, но трофеем, которым он гордится, вот это, это тоже так можно трактовать, да, и еще закрывает рот руками, но ну, чтобы не сказать чего-то лишнего, а все-таки там есть что скрывать, и там еще можно что-то накопать поэтому вот карина для нас еще остается загадкой но ну, не то что даже загадкой а то что он ее вот среди той компании которая была да им можно сказать отброшена да, за ненадобностью там и литвин и муха вот амирана он уважает но ну, амирана он боится и уважает а карину он вот то ли она для него еще объект для того, чтобы ну, как-то с ней еще побороться, то ли она трофей, которым он гордится. Вообще Друзья могут быть, вот, она была моим другом. Возможно, кстати, вот в контексте всего им сказанного, для него понятие дружбы, очень, знаете, такое понятие, которое ему неведомо. Может быть, вот в этом контексте он считает, что она ну вот, обладает тем качеством, которого ему просто, пока рак на горе не свистнет, не приобрести. Ну, то есть, прям, я прям, ну, то есть, как бы очень доверял этому человеку. Я Карине очень благодарен, вот. Она очень, ну, правда, она хороший человек, она хороший друг, просто я не умею дружить. Ну, как бы, нормально дружить. Mm -hmm. То есть я могу очень любить человека, очень, ну, знаешь, прям очень душевно к нему относиться и ценить его, но я не умею нормально дружить, я такой, ну, то есть вот я не могу с этим ничего подделать, правда замечательно вот эти слова просто знаете, человек потребитель который идет по головам да и в итоге в итоге когда там ты вкладываешься в эти отношения ты думаешь что он как любой человек до да, обладает хоть каким-то набором эмотивности да, хоть какими-то человеческими качествами но невозможно просто всех воспринимать как роботы как ну не знаю как человека бездушного да ты не не думаешь что у него может не быть э, каких-то человеческих качеств и ты вкладываешься вкладываешься а потом когда ты полностью вложился он тебе говорит извини дорогой но я не умею дружить ты зря в меня вкладывался. А что ж ты никому не, ск не сказал заранее, что ты не умеешь дружить? Что ж ты Карине той же не сказал, что я не, не умею дружить? Не надо в меня вкладываться, не надо мне э, там что-то делать. Вот он там рассказывал, что Карина ему там за деньги что-то делала. Да? Но она на самом деле за такие копеечные деньги делала, вот учитывая то, э, ну, что это приносит и вообще э, весь расклад, я понимаю что это были вообще просто за бесплатно она работала она чисто по дружбе работала ну, на него вот он озвучил те цифры которые говорят мне о том что она работала просто бесплатно просто за то чтобы там я не знаю ну просто за еду грубо говоря да и сейчас воспользовавшись ее ресурсом да он ушел к новому ресурсу да когда этот ресурс исчерпал но сейчас возможно вот это поглаживание челюсти говорит о том что этот ресурс тоже уже наполнился что она достойна уважения что она вот вышла из того что он ей но ну, он как бы не обещал да но просто так вкладываться но ну, никто не будет и она рассчитывала на взаимность на то что он действительно увидит с ее стороны дружбу и откроется сам но как вы видите он конечно воспользовался ей и вот так пошел дальше. Ну что, будем наблюдать за нашим сегодняшним героем я конечно же но ну, честно скажу разочарована разочарована в том что они все-таки расстались с ольгой хотя с другой стороны это было ожидаемо и последнее время вот особенно после разбора когда он на русском радио рассказал для меня все стало ясно как я уже сказала да. прошу прощения что я повторяюсь но тем не менее а, получается что перед нами человек паранояльного психотипа который всегда будет так действовать он он другой схемы не знает понимаете вот эти человеческие качества для него а, но ну, они не существенные, они ему только мешают и он открылся до да, однажды вот э, к этой танцовщицы и ну он рассказывал это у алены блин у него до сих пор это в сердце до сих пор он на зло ей можно сказать и отношения с бузовой устроил на зло ей э, там песню вот э, как раз на тот момент он выпускал песню я помню ну то есть он наказал ее не знаю была ли реакция но думаю что этой реакции не было вот пока реакции не будет он будет продолжать ее наказывать понимаете все остальные это пройденный этап а, да ну ладно а, хватит уже о нашем сегодняшнем герое я рада была вас видеть а, значит что а, не забывайте там не знаю поставить лайк кстати я не знаю сколько нас человек в чате у меня на 513 чат завис а, не забывайте поставить лайк, не забывайте там, не знаю, написать комментарий, в общем, не забывайте что сделать какую-то активность, а, я устала а, на лайф, ура, а, так, не, не поняла, что вы устали, но... В общем, я вас всех люблю, желаю вам всего самого лучшего. В общем, пошла я, пойду я сейчас к крепости пройдусь, вот здесь вот в Аланье есть крепость. Поэтому я вам желаю хорошего вечера, а у меня, я надеюсь, будет он тоже хороший. Пока-пока, люблю вас всех.